Меня зовут журналист, был журналистом, я был журналистом, я был журналистом, я был журналистом, я был журналистом, я был журналистом, я без визу мистер Годжэшь Белвилю, который с республикас на Малмат Спорт, я надеюсь, тарся с этой министерлеги, который церкенин обсеналат. Алгач церктын чармачил гатуралу бичине тухтау кетели. Бул церктын чармачил гандага, башка Маданьят тармаган сях түле. Церкте дага чон кадртак танкстап пайдавгон, мун визу мистер Блейстер, богачинки Маданьят тармаган дага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 Цирк тармағында бұлтыр министерліктің тапшырмасы менен берінші жолы театралдаштырылған сұлу жана «Делмогус» деген айында қойылған. Бұл берінші юнда бірінші премерасы болып, ә, аннангейін ә, берғанша жолы мектеп оқушылары ә, жас өспірімдер бойынша құросына қойыл, қойылған. Аннангейін ұшылылы қойым менен цирк шымкен шарына гастролға чіп келген. Учурда был Кою менен Крга Астана Шаранда, Гастроль Доджерт, детская индикатура Лайта Гецем, Бил Санкт-Петербург Шаранда, он смешной фестиваль, фестиваль Крга Серки, Нарцтере, Игрик Тухач Кейлде, был да Болду. В 1922 году Астана Шарында 12-й эл аралық Азия жанрыгы цирк фестивалинда 40 серки 2 колы Астана Шарын, Атайын жанглор біргіздерге тарыхындағы номер экзотикалық Фаунасы, Кыргызстан, фаунасы, جолбоса, фауна с краевостандартных зоотипов фауна седьмого Экзотическая фауна Киргизии программа син, которая для джандроубойенчя, для нага э, тол төлір, анан э, топоза ланган Азер дресура да не тут кетат, дресура да дубаша в морзаминен хамадакута, а таин Египеттен алчакрут килген, а, а деся Учурда кург циркн чармачолгандағы цирк багатндағы негизги багаттар болгон акробатика, атлетика, гимнастика, жанглер, клоунада, эклеврибистика, дигитовка, дрессировка барды. Анан эми дирма екени чи жулдағы цирктин тапшарган цирк артистери бир фестивальда, бир жолу алмашуда бол келді. Дети цирк программасы. Дети Джулу Джиллу Джиллу Гурсуетлду. Она не делает Цирк-Теньюзюнью некую программу. Она делает Цирк-Теньюзюньюзюнью. Она делает Цирк-Теньюзюньюзюнью. Она делает Цирк-Теньюзюньюзюнью бирюсон программа новогодняя Бизнес-министрлик, цирк, микемясный, мем... нуждроч с Катарой, Джилбашнда, Карлс-Мамлике, только цирки, не джалпа, измердиллюгин, бюджет только каражат, тарда, паедалануну, музамдулурун, махсат, калаехтулурун, дженна, натад, джалулулурун, на ночь ә... ту, махсат, Кадры, которые создали она, МГЭК, мы замкнули сахто, на администрации с тартиптическим в кимчили министр Лифтин, коллегия Мамлекетек цирк ненятиксы Фархат Бикманбетов Марзагас Югустерияланган. Джана ки тирелген кемчиликтерде ушол жудан отубиринчи майначейн жойу табшермаси берелген. Джаканда бул майбут күндөгүн дага жолу иррктен кейиштү абалы боюнча жарелам жаткан маалыматтар боюнча скачча токтто кетейін Эң бирин кыргыз циркне неараттын бүгм көгеезд де абалы. Уутттук ыргыз ирке 1963- жылы молодая Кгизия деген аталышта ачылган Аәлемме мамлекеттик циркте немараты 1976- жылы курулп бүтүп баййдалауға берелген. Ошол имаратқайдалануға берелгенден баштап капиталдық толық оңдодон өтелек. Бұл ә, 40 жылда ашуын элу жылқа жақым деген сөз. аррхитектуралық маданияе бөллікті эстелік имаратын жалпа абалы қанаттандырарлық емес. Учурда циін ма отургучытар ере беріін оңқ қойсо болмоқ деген сөздер айтыуда. Еатын жана аға жараша жатқан чарбалы құрууыштарын чаттырры өз функциясын толық так, это канализация, система лары. Дерилик, толлу, Радиатор лары, набирал Инженер джулу, канализация, механика, механика, механика, механика, механика, механика, механика, ону бир нече жолу Дде түйнүн жоктуунан атхананын имараттарда эмараттарда жалымсыз чытчыгат. Көрүүчүлөр залы жанам манеш алмаш менен капиталдык ремонт комукташ имарат фасады каннатранлык эмес абыда капиталдык оңдо озарыл Имараттын бардык жеринде каптуонун таы ташын, тепкештерін гранитин травертинде тазало озарыл. Посадь бюллетеней о граните, кистерине, монтаже, то, то, то кайра структура строительных. Был чон думающий, в Амликеттеров нам чон сумада ге коррекат бюллетень талап глад. Бул чактайме озунгштруга бюллетеней вондаюрматто журналистер бирганат цирктни марат нәмес, башка даге дырлик бүт маданият мекемелерчун көйгөйлү масел олпилген. Акрака жолдарга на маданият тормагна кунгел булду. А это Мурат Бекраскул на рано убыл в такую академию музыкалодраматиатрная. Он где-нибудь читилы. кто был Абдулла Муну Фатнда кто был филармониясы, Алими бери курлуш иши токттоп турган каппар талас музыка музыкалу драматеатрна на 2017 жылы толук курлуп ишке елиште учурда өзүңүсөр өзбек республика толук в Чурда ремонт 4, Чурда ⁇ чаткан, Чурда ⁇ чатман, Чурда ⁇ чатман, Чурда ⁇ чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, чатман, цирк Молекултикт цирктин и мартин долг сактапалука кзактарос. маалымат суралган. Бул справкасы алынган. пресс Колонны дорогой берет. Цирке Биллунген Ахчакараджа Таратуралу. миллион, и мы делаем миллион. Если миллион, то мы делаем миллион. Если мы работаем в Ах, че, бельни, перелигани. Мистер Ликтин, дзермя екничи джила, екничи дикая барда, алтаджи сидит, екничи буй рукоминен, кузматика и рерга, Дика Брайанда, я не знаю, что у меня есть, но у меня есть, что у меня есть, что что мунун Макеменин, жана Макеменин, мекеменин Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, учурунда, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, Макеменин, абдан 2000-х годов министр и кабинетник Дерматорн Чеджилден, Дерматорн Чеджилден, Дерматорн Токто Берлет, в Деррава Агентек босомру айтқанда Ффуге тараынан ауқ жаң қйылат ошол фуги анықтаған жең үчі менен келшін күзүлт. Бұл и жарадан түшкөн ақчанын барбы тең республика қазнаға түө. Анан жа казино табылды деп айтыплаткан бойюнча ушундайле келішінде негізіндде и жараға берилген иммараттан казино табылды деген малымат түшкөндө кейін. Те, что лукокургово органы дартауна усаживаться столдоралм кетилген, и фуги цирк токтатулат. Вычем объяснен а, а, көй светлана Широван, Манат Тембеков, Мурат Ахматов, Нурджан Аликавн, Кргс Республикан президент на администрации, Джо Ворк Лук Кенг шин, Кргс республика, министр, джазган, бирганча, джоуку, не Кайруллар, Кайруллар, Кайруллар, Карот, Артевижовен, Крал-Риспублика, мы замунули, Джоктор Биргилин. Артевижовен, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Министер, Бирок, телека, карши, алар, узли, рунин, келт и четкандома, тарин, вечнерсимен, далиль, деалаш, кнджок, урчат, кнджок, галасловна, обвинение было в дуктан, алар, алар, узли, Анан, учурда был, харил, улар, буйонча, харизм, умликет, цирки, светлана, ширована. Да, манатышем бегает, сотко берген, и к соту еще райондук, лен ленин райондук соту тарауна кара обкатат. Уж он доктан был масления, а зербиз анданаре, канайдер бер комментарий бергенден да харман турсак тополем. А Вардага-тенг, Бултур, Каралл, Читенг, Крига-Сиркинин, Деп Юнайто Атшат, Расми Турду, Циркте, Дягус Ана, Ашер Васитуана, Цирк-Артисты Деп Джумушта, Кзмат-Тахайли Халат, Алиами, Калган, Абиздин, Арзеилери, Учурда Циркте, Иштешпети, Ошал-Ле, эти Нуржан у не цирк директор менен и мура тахматах байкедагы байкы эмди келишиминин менетуби кондуктун аларминин келишим тоқтоған ушундай генде штеви. Бурмато журналистер азардага қошмушас ронгстер босон бир сенстер дис визустан компетенциян тиғиндей жооперенге есть. Давайте вступайте. Урус чазыр мен кузематкарлер персин. У меня чуть-чуть Я Ваджаната главный специалист управления развития искусства Министерства культуры. Добрый день, уважаемые журналисты. Сегодня Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики решило предоставить информацию по вопросам, которые в последнее время регулярно обсуждаются в социальных сетях вокруг государственного цирка имени Бакира Изибаева. Для нач... Для начала остановлюсь о творчестве цирка. Как и в любой другой сфере культуры, у артистов цирка, цирка возникла нехватка кадров. Это было связано с тем, что артисты были вынуждены уезжать за границу из-за низкой заработной оплаты в прошлом. Как известно, по поручению главы государства, президента Кыргызской республики Садыра Нургаджевича Джапарова, в прошлом году заработная плата работников всех сфер культуры была повышена на 100%. Это способствовало значительному оживлению индустрии и культуры. По поручению Министерства в июне состоялось первое театрализованное, первое театрализованное представление, спектакль «Красавица и чудовище». Затем они отправились на гастроли в город Шымкент. В настоящее время кыргызский цирк гастролирует с, этой, с этим спектаклем в городе Астана. В этом году на... Цирк, коллектив Цирка выступил, участвовал в фестивале 19-й смешной фестиваль, который проходил с 1 по 9 апреля в Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. Фестивале успешно приняли участие артисты Кыргызского Цирка Клоунада Валерия Голубенко Асима Байгазина. В 2022 году на 12-м международном фестивале циркового искусства Эхази в городе Астана кыргызский цирк завоевал две бронзовые и специальные призы. Это акробаты и жонглеры. В настоящее время закупается и проходят дрессировку верблюды и яки, чтобы возродить программу экзотической фауны Кыргызстана, которая когда-то была знаменитым номером этого цирка. Также основными направлениями в творчестве кыргызского цирка являются акробатика, атлетика, гимнастика, жонглирование, клоунада, жгитовка, дрессировка. Согласно предоставленному отчету цирком в 2022 году артисты цирка один раз были на фестивале и также обмен опытом проводился один раз. По итогам года, согласно предоставленному отчету, были представлены 7 цирковых программ, 77 раз. В том числе цирк имеет две собственные программы. Это красавица и чудовище, также Алиса в волшебном мире. В коммерческом направлении было 6 программ реализовано, которые 58 раз. Выручка от аренды зала составила 1 миллион 874 тысяч сомов коммерческие программы, которые ставились в цирке «В мире животных. Волшебный мир. На грани риска. Суперстар. Московская новогодняя елка». О, проведенных, о проверочных работах Министерством культуры в начале года в целях определения законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств проведена проверка общей деятельности Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева. по итогам проверки выявлены недостатки в кадровом обеспечении и соблюдении трудового законодательства, оформление документов в случае применения администрации цирка дисциплинарных взысканий и рассмотрены также рассмотрено заседание коллегии Министерства. На основании решения коллегии руководителю государственного цирка Фархату Бекмамбетову объявлен выговор и также ему поручено устранить допущенные недостатки до 31 мая текущего года информация относительно информации, публикуемой в социальных сетях о плачевном состоянии цирка. Национальный кыргызский цирк имени Абубакира Изебаева был открыт в 1963 году под названием «Молодая Киргизия», а здание государственного цирка было завершено и введено в эксплуатацию в 1976 году. С момента ввода в эксплуатацию это здание не проходило капитального ремонта, в архитектурно-культурной части общее состояние памятника здания неудовлетворительное. В настоящее время манеж цирка оборудован скамейками, вход у него отремонтирован. Это вот то, что обсуждается да, в соцсетях. Крыша здания и прилегающих к нему хозяйственных построек не выполняет свою функцию в полной мере. Так, в частности, системы водоснабжения, канализации, отопления и радиатора отопления не менялись с момента постройки здания из-за дефектов, требующих ремонта путем замены инженерных сетей. Несколько раз в год проводится механическая очистка канализационных сточных труб. Вентиляция не работает из-за отсутствия вентиляции, возле конюшни неприятный запах. Зрительный зал и манеж нуждаются в капитальном ремонте с заменой Фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии, необходим капитальный ремонт. Совместно в здании необходимо облицовывать натуральным камнем облицовку и, лестницу, и гранитом и травертином. Гранитные лестницы на фасадных частях необходимо демонтировать, а камень очистить и перестроить. Это потребует от государства выделения больших сумм средств на большие работы. Так, Эта ситуация всегда была проблематичной не только для здания цирка, как вы знаете, но и для других учреждений культуры. Только в последние годы в э, сфере культуры было привлечено капитальный ремонт. Прошли Нарынский театр, Нарынский областной академический музыкально-драматический театр имени Мурат Пикар Скулова в 2017 году, Кыргызский национальный драматический театр имени абдума Абдумумунова в 2022 году. Так. Кыргызский национальный э, академический театр оперы имени Нимбалета Абдаласа Малдуваева в 2019 году. Кыргызская национальная филармония имени Токтогласа Тулганова тоже в 2019 году. В Таласском областном э, музыкально-драматическом театре имени Капара Медабекова завершено строительство и введено в эксплуатацию зданий в 2017 году. В время, а также э, в текущем году, 27 апреля, э, после реконструкции... Э, в эксплуатацию введено здание Орского областного драматического театра имени Бабура. В настоящее время чин... ремонт здания ведется Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова. На очереди... На очереди находится здание государственного цирка, государственного молодежного театра. Мы как министерство, как и правительство заинтересованы в сохранении единственного циркового здания. так Ага. Насчет э, выделенных средств ЦИРКО. По бюджет, бюджетным средствам на 2022 год выделено, выделено 27 миллионов 321 600 сомов. Из них потрачено 26 миллионов 919 84 сомов. В том числе на статью коммунальные взносы выделено на 2 миллиона 407 тысяч сомов. На различные прочие расходы учреждения был уточнен бюджет в размере 961 тысяча сомов в год. И... Профинансирование оказания различных услуг 800 в размере 834 500 сомов. По специальным средствам. По итогам 2022 года от сдачи в аренду зала по специальным средствам получен доход в размере 1 874 000 сомов. От арендной платы сотрудников проживающих в гостинице учреждения, поступило 310 540 сомов. Выручка от продажи билетов Кыргызского цирка составила 83 100 сомов. Оплата за э, своевременную аренду составила 90 354 сомов. Кыргызский цирк сдает в аренду физическим лицам на договорной основе э, помещения, которая осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики о вопросах, э, регламентирующих порядок предоставления госимущества в аренду, э, хозведения оперативного управления и безвозмездное временное пользование. На основании этого постановления ЦИРК предоставляет в аренду помещения. А, также аренда, э, аренда продана с аукциона через э, ФУГИ заключает договор с победителем, которого они определяют. По информации о том, что на основании такого договора из арендуемого помещения будет проводиться... A, по информации о том, что в этих помещениях было открыто казино, на данный момент соответствующие правоохранители органы взяли на экспертизу данные столы и в случае выявления, в случае выявления данного случая будет проведен соответствующее действие и возбуждено уголовное дело. Также в данном случае договор аренды прекратится по жалобе. Неоднократные обращения со стороны Светланы Ашировой, Маната Эшимбекова, Мурата Акматова и Нурджан Аликовой, направленных в администрацию президента Кыргызской республики, в Югурку Кинеш, Кенеш, амбудсмен, аппарат омбудсмена. Данные обращения были рассмотрены и даны ответы заявителям в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан. Заявители также неоднократно посещали приемы э, граждан со стороны руководителей министерства и получали ответы в рамках э, закона. В последний раз встреча также проводилась в присутствии сотрудников аппарата омбудсмена Кыргызской Республики, э, на котором они не смогли доказать э, аргументы, изложенные в обращениях. Из этих претендентов только Светлана Широва работает в, офи э, в официальном порядке в ЦИРКЕ. И э, так, такое обращение не стоит считать мнением всего трудового коллектива. В двадцать третьем году, в текущем году, утверждено сто долж, шесть должностей по штатному составу. Вакансии в настоящее время имеются и в настоящее время в цирковой ассамбль принимаются сотрудники.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 Помещение, все денежные средства уходят в республиканский бюджет. Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики. А вот с продажи билетов это всего лишь 83 тысяч... Я сейчас посмотрю. Ну, около 24 тысяч сомов. Вот артисты в данный момент гастролируют. То есть это тоже... Эти деньги тоже э, используются э, в целевых э, назначениях. То есть э, с продажи? Будет на да, да это, это специальный счет э, государственного цирка. Азарка mm Учурда... -hmm. Круг сиркенде турд, пять от, один тур, бирто посбар. Було азер, круг сирки спонсорлор не севинен, а нанчанага атаине сеприн, септен хармабчататта. Агачин азеринча, азеринча атаин мореке биз айтупель бир сумма азермесиске тақай турин ар кандай телефон интернет байланытары оонун біз, директор смета, какие нам суть же, а воин два че, селк он долго, аж дурн-дуре, теперь Биревис, поэтому без титульной листа фото, смета в был. на агенты бар, архитектуралки на шаркуру агенты, вошел маселе чечелет. Башкачай тканна министерликтин извини, капиталдик кружу, жена он допустил, что сирки что береги оценку работе администрации ОСЦРК. Планируется вообще ли ну, есть такой планов поменять руководителя? Вы знаете, вот я, наверное, я чуть-чуть компетентная ответить на данный вопрос. Директор цирка работает на основании трудового, срочного трудового договора, и срок данного договора истечет в этом году, 24 25 декабря этого года. Ну, вот, как Вы можете оценивать? В well, принципе, я сама состояла в составе рабочей группы, которую вот проверяли деятельность цирка. Мы свое видение, то, что мы обнаружили, полностью отразили в справке. Справка была вынесена на рассмотрение коллегии, и решением коллегии вынесли административное взыскание. Бул бунча купман Никунормат тот журналистер. Бул бунча мол мот перкать сэм. Министрить пердик. светла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 Актыкач аппаратных тарандаға, жоушлар болгондо, жо, биз өзин жоун бергемиз, ал эми э, эмгек цирк, ө, мамлекет бонча цирк, қазыс мамлекет ал бонча да министрлик өзин айт, өзин берглеп кеткендей, жылын башында э, тоолуру менен текшер шер ойтоп, эмгек майзамдар чиндиле бузулбчат қанды бонча, анықталган, анықталган, эми қадрдык камсудо бонча даға кемчилектер бар экен. Алнучун биз Фархат Сарсеншменин директор менен жолушу болгон сөйшкөмүз калиге да буйрук чыгуп ТШЛУ тартыпту жоб кечилиге тартылган тақпандар мен министрик тарағанан чарагорулган эмес теген бултурамиз бултурамиз маалымат турам алмат бирганнаша министриктен рәсми гана билген маалымат осебтерне та рәсми маалымат на биз эйтотуз бизде буйруктар бар Калигень а, жоу че чем бар. Ашервага, что переген, что бар, бздеч. Если да, миссаль, вошел, что бергенде, бз тюрктын, четексилинде, чарагормекус, чарагормекус, ушлугунга че индаға. бул Би ар бир бонче, боюнча Мисал Данин бесе жетекчинин ал албайбыыз Кызматтан ошо үчүнш керекте, нкені биздде ми мыйзамдар бар. Өззіңөр биллгенде бізде маданияөнде мыйзамыз бар. цирктын өзүн устаы боюнча ише алпарот аспарбай ал боюнчадаггынна ешшелу башланмактын башчысы маалымат берди салты тазизына Биз тараптандагы уқыт камсуда бөлүні тараы. Траво даю. Э, арбир делать арзга, где те же люди, job дайр дайус, соток процесс трыгать ся ус. интернетке э, э, бонча мисалы э, қанайдар, Чему из-за бузу боянчая, мало матараны толся, без тихшерыюсть. Албончатие шелю чечиндеры хауланят, миссилитаранан.